На Крестино и Жодино мало места, начали всех привозить в сезон СИЗО. Мы были в Крестино, нам сказали, что его переводят в Баранович, и вот мы сразу же сюда приехали. Отмотал 500 километров хоть час уже на данный момент, пусть домой вернуться еще 400 надо. Брат, сестра, мама, папа. Человек выходит, собственно говоря, в никуда, он не знает, не города. Тут намного круче, чем в Окрестина. Ребята выходят, не сломленные духом. Даже не как политические какие-то события, а вообще как несправедливость. Ну, добро и зло, наверное. Вот. А зачем детям такое испытание? За что? Это правозащитный подкаст «Весна Апридия». Здесь мы рассказываем про опыт людей, которые живут в Белоруссии. Витаю, меня зовут Катерина, и этот выпуск посвящен Барановичу и стенам его СИЗО номер шесть. Как-то во втором выпуске нашего подкаста я упоминала, что родом из Брестской области, и для меня всегда Барановичи были таким местным узловым городом. Там проходит железная дорога и есть целых два железнодорожных вокзала. В Барановичи съезжаются люди из соседних местностей, чтобы что-то купить, попасть к редкому врачу или пройти УЗИ, например. Но, пожалуй, с начала октября Барановичи для всех обрели и новый смысл. Барановичи стали третьим местом после Жодина. Туда помещают административно арестованных, тех, кого задержали в Минске за участие в маршах, по знакомой нам статье 23.34, тех, кто просто не поместился на Крестина. Сегодня в этом выпуске подкаста я расскажу, как я ездила в Барановичи. Это было практически месяц назад, 29 октября. Это был четверг, единственный день передач. И в тот день кое-что изменилось. День передач перенесли на вторник. Ну а еще четверг — это единственный день передач в изоляторе на Крестино. А еще именно по четвергам находящихся на Крестино людей перевозят в автозаках в Барановичи. Вот такая вот Порочная практика тогда возникла, когда схлестнулись сразу три четверга. И вот последнее из этого трое четверговья, 29 октября, я и побывала в Барановичах. Предлагаю вспомнить со мной, как это было. Может, и вам туда придется когда-то приехать, кто знает. Ехать нужно в сезон номер 6 города Баранович. Адрес улица Брестская, 258. Находится сезон на окраине города, возле железнодорожных путей. От вокзала минут 25 езды на автобусе. Но чаще люди сюда приезжают на своих машинах. Чаще всего они с минскими номерами. Через на налево, а затем Можно закупиться в местном супермаркете, который находится недалеко от СИЗО. Ну, как недалеко. Так как сезона крайне города, там еще нужно проехаться по дороге от супермаркета. И интересно, что тут есть местная радиостанция Барановича и ФМ, которую активно слушают. Помимо всяких песен, там есть и, э, наверное, типа рубрика политинформации, информации, и забавно ее слушать прямиком в супермаркете, после которого ты собираешься в СИЗО передать передачу тому, кого задержали на марше. Но вообще можно не закупаться в супермаркете, а сделать это в магазинчике СИЗО, в комнатке, где передают передачи. Это даже удобнее. Продавщица точно сориентирует вас по весу каждой покупки. Ведь вес для передач очень важен. 300 грамм будет с маком, а будет Все, хорошо, давай. Смотрите, общий вес получается. Но подождите, почему мы говорим про СИЗО? СИЗО это же следственный изолятор, туда помещают людей на время следствия по уголовным статьям. Причем тут административно задержанное по 23-34. В этом поможет разобраться Александр Войтешек, местный правозащитник Весны. В связи с тем, что, я так понимаю, на Крестина и Жодино мало места, то начали всех привозить Баранское СИЗО. И Баранское ГУД, то есть ИВС, арендуют в сизо условно арендуют в сизо какие-то квадратные метры и там вся охрана из звс и все... да, да да и под юрисдикцией всех кого привозится крестина на административным делам под юрисдикцией нашего баранского гвд ну баранского звс но, но сидят на территории сизо то есть на территории сизо ранее когда сразу первые дни привозили это было середина октября передачи каждый день разрешали но потом приехала проверка из Минска, и сказали раз в неделю. Ранее это было четверга, только по четвергам, а уже с 3 ноября, только по вторникам. Потому что, ну, с одной стороны, это и положительный момент, потому что в четверг только этап сокрестина приходит, или люди не успевают получить передачу. А это не было сделано, но многие предполагали, что это как бы специально. То есть вот в, по четвергам в Барановичах день передач, и именно в четверг из на перевозят людей в Баранович. Не знаю. Может может совпадение. Может, они так этапы формируют. Потому что пока суды, вторник, среда. Пока формируют, в принципе, на четверг попадает Или на среду вечер. Ну да, если основную массу задерживают в воскресенье, пока ну, разгребутся судами, а суды в течение вторник, трех суток, да, то... среда. Ну... Логично, что это среда, четверг их этапирует. Первый этап был в среду, а потом уже начали по четвергам доводить. Вот такая практика образовалась. По четвергам, в единственный день передачная на Крестина, собираются родственники, чтобы передать передачу своим близким, которые там сидят. Но вдруг выезжают автозаки с людьми и их вывозят в Барановичи, а родственники спешат за ними. Но пока они все еще не приехали, я общаюсь с теми, кто приехал заранее, потому что их родственники уже сидят там довольно долго. Кому вы передавали передачу? Я мужу передавала. А вы откуда вообще? Из Минска. Вы специально ехали, получается? Ну, конечно, да. Сколько ему дали? 12. Так он выйдет завтра, получается. Да. Вы все равно приехали? Ну, конечно, здесь же сегодня привезут еще людей, других остальных, которым, ну, вероятнее всего, не успеют передать родственники. Надо заботиться друг о друге. Он же тоже был когда-то в ну, такой ситуации. Мы да. попали в такую же ситуацию, и половина не успела. Там, часть да. людей не успела поэтому, передать, мы поэтому знали уже, решили все-таки поехать. Вы, наверное, говорите, что дежурили под окрязью, нам в день передали. Да, да, и да, и да. С раннего утра мы перед носом прямо у нас вывезли всех людей сюда. Мы быстренько поехали сюда. Заняли очередь, отстояли. Вот в четверг как, как тут было? Много людей? Угу, очень очень много, много. Огромное количество людей. Потому После обеда было больше было. 70. То есть передачи для вновь прибывших разрешили передавать с двух часов, с двух до четырех. И 70 человек. Угу. То есть ну это было нереально, чтобы все это было передано, конечно. Солидарность присутствует. Эти девушки не единственные, кто специально приехал из другого города передать передачу своему родственникам, который выходит завтра. Вещи, которые ему не понадобятся, он и даст другим, тем, кто не смог получить передачу. Насчет еды можете не беспокоиться, слышала я, как говорили волонтеры. Там ее много, целые пакеты, и все друг с другом делятся. О волонтерах поговорим позже. Скажите, а у вас кто задержан? Муж и коллега, получается, соответственно. А вы откуда приехали? Из Минска. Я из Малевич, Виктория из Минска. Специально пришлось тоже сюда я хотела. Сколько ему дали? 14 суток. Как вы узнали о том, сколько ему дали сюда? Мне позвонил волонтер из Ленинского суда а -а -а. и сообщила, что вот, посудили ему 17 суток. Это ваша не первая передача? Да, вторая. После четверга четверг тоже передавала. А просто четверг вы сразу сюда поехали или вы по крестину да. стояли? В крестину вы приехали в крестину, естественно, мониторили, чтобы он там был, и он был там в 7 утра. А в 9 утра уже их там, или в 8 утра даже, их там уже всех увезли. Вот. И мы на машину и, и за ними поехали сюда. Mm -hmm. Я только что разговаривала с двумя девушками, мне точно такой же историю рассказали. Там 12 суток mm -hmm. было. Мы mm -hmm. да. так и так, там, мы когда ехали, мы так на бум знали, примут у нас передачу, не примут у нас передачу. Вот а вы знали, что он точно уехал в этом октозирке? Да, забыл. потому что мы еще потом стояли в очереди в окрестном к намофону. И уточняли, остался он или уехал. Вот, и каждому У -у -у. называли фамилию, кто есть, кого увезли и куда увезли. Эти девушки спокойные уже как будто освоившиеся, ведь это их не первая передача. Но постепенно к стенам сезона начинают приезжать люди, которые здесь в первый раз. И видно, как они взволнованы. Вы сегодня из Минска приехали? Да, верно. Это первый раз? Первый. То есть вы сегодня были в Окрестино? Мы были в Окрестино, нам сказали, что его переводят в Баранович, и вот мы сразу же сюда приехали. Оказывается, здесь передачи тоже не берут. А передачи не берут по какой причине? Те, кто сегодня приезжают, списки там долго не составятся, возможно, списки только завтра появятся, возможно, сегодня вечером, поскольку нет списков, то передачи невозможно передать. А вы видели в Окрестино, как там автозак выезжал? Один выезжал автозак, но тоже ходили слухи, что он поехал не сюда, поехал непонятно куда. Поэтому видели, что выезжал, но куда он поехал, так и непонятно. Кто у вас был задержан и при каких обстоятельствах? А, у меня был задержан муж в понедельник возле ПВТ. Акс-айтишник? Да, айтишников. И он айтишник? Да? Он айтишник. Сколько Нет. ему дали суток? 10 суток. По одной статье? А, было две сначала статьи, но одну отменили за недоказанностью. О, так такое бывает. Да. Сопротивление? А, да, было сопротивление, причем было так интересно. Сопротивление не то, что он там сопротивлялся, когда его брали. Сопротивление выражалось в том, что а, они якобы пришли и сказали а, расходитесь. И они не стали расходиться, это они расценили как сопротивление. Поэтому, ну, и это если учесть, что это было возле кольцевой дороги, где ездят машины, где шумно, а, даже если они что-то такое говорили, люди не могли это услышать. Слухи про едущие автозаки из-за крестина наполняют разговоры людей. Кто-то говорит, что автозаки видели под несвежим, но к СИЗО продолжают приезжать родственники, и они не только из Минска. Была задержана, задержана была в понедельник, получается, 26 с утра. В Минске, да? В Минске. Она была задержана в Минске, в Дзержинском районе, там, где вот БГУ. Она, видимо, хотела сходить к студентам, наверное, с ними там немножко побыть и в 11 успеть на поезд. Ну, все. Ну, да, там была акция у ректората БГУ, да, там забирали, да. видимо. видимо, там больше я сам ничего не знаю, потому что позвонила она каким-то чудом. В обед в понедельник около часа сказала, что задержана, и все, и больше опять. Кроме вот как на вашем сайте, я больше ее нигде uh -huh. не находил. А, на Крестина еще в списках вывесили. Вы сегодня, вот в четверг, единственный день передач, приехали из Гомеля? Мы приехали из Гомеля, да, мы выехали. Знали, что очереди страшные, что уже не принимают, как было раньше. Пять дней в неделю принимают, только один день сделано вот это, простите, дурота. Приехали, вот выехали в один с вечера разгомили, в три часа приехали. Мы уже были четвертыми. Вот до 10 ждали, паковали там эту всю посылку, заполняли эти все акты, а потом оказалось, что ее забрали в Баранович. Вот как сказал нам этот голос в звонке. И все. Вот. Привезут ее сегодня нет. Если ее не привезут сегодня, значит, я вообще не знаю, как мне следующий вторник сюда приехать. А сегодня с работы отпросился, написал на свой счет, отмотал 100 километр, 500 километров, хоть сейчас уже на данный момент, ну с домой вернуться еще 400 надо. Это что же все деньги, и все это трата денег впустую, абсолютно. Я бы мог оставить другу посылку, чтобы он передал во вторник тут. Но ну, есть у меня, друзья. Ну, опять-таки, требует паспорта, хотя дочке уже 19 лет. Она уже... Требует родственников. Да, требует родственника, для чего, на каком основании, Куда они знают родственника, если я отчим, так что отчество-то мое все равно не будет. Ерунда какая-то. Когда вы узнали о существовании Крестина, например? Ну, сначала всех этих, после выборов сразу, как начались люди, вышли начали выходить на улицы, сразу и узнал, а как же тут не узнать о такой стране творится. Да, молотят кого попало безбожно ни за что mm -hmm. Только за то что человек вышел на улицу и против свое мнение выразил Это вообще безобразие вот сложилось сегодняшнее впечатление как вот работники там и вашего центра работники подруги вот эти вот все там с которыми дружила дочка моя говорю, столько помощи предложено было что я понял что порядочные люди сейчас в тюрьме сидят они порядочные по улицам ходят и их охраняют в Барановичах все строго по правилам. Передавать передачи могут только родственники. А что, если родственники не могут приехать в Барановичи, отмотав 500 километров? А знакомых и друзей передачи не принимают. Ну а что вообще, если человек – сирота? Александр Войзешек попробовал передать передачу двум сиротам. Нам два пакета, две передачи, которые содержатся сироты, не взяли. Мотивируют тем, что передачу могут передавать только родственники. Соответственно, Люди, которые не имеют родителей у нас обделены. Это же получается какая-то правовая коллизия. Дискриминация нет, нет, нет. Нет. Нет, нет, нет, нет. на основе сиротства? Да, вот, дис... Ну, именно это. Получается дискриминация на основе сиротства. Никакий. Как они устанавливают родство? Ну, фамилия надо как минимум а одинаково, с вами с вами чтобы было. Не, вот если, допустим, я вышла замуж, у меня другая а, фамилия. подтвердить родство? Тестом да. ДНК? Тестом ДНК нет. <с... <с...> не, ну а как? А что? В чем вопрос? Как они проверяют родство. Нет, так я ну, понимаю, что пишут, брат, А маски надо вернуть. Свад, тетя и Но дядя. Вот не а тетя и нет. Брат, да. сестра, мама, папа. Но обязательно, чтобы одинаковые фамилии были? Нет. Если, например, у папы другая фамилия или у мамы, у них же стоит там Либо свидетельство о рождении ребенка. То, так что это надо показывать, норм. да? Конечно. О господи. Все надо представлять. А нет, чтобы здесь? Есть. В правилах приема передач помогают разобраться волонтеры, которые там всегда дежурят. Они помогают заполнять бланки, записывают людей в очередь, делятся чаем. Следующий небольшой блог будет посвящен волонтерам. Ну, меня зовут Виктор. И чем вы, Виктор, по жизни занимаетесь? Вообще я учитель музыки. Чем я такой не занимался в жизни. Здесь палатка, горячий чай. Основная часть времени здесь э, просто люди дежурят ну, на машине без палаток, без ничего. Потому что сейчас прием передач раз в неделю. Остальное время есть, ну, дежурят только для э, того, чтобы посмотреть, всех ли заберут. То есть, или, допустим, если мы Бывают люди, про которых мы ничего не знаем, просто родственники не сообщили, когда их будут выпускать. Человек выходит, ну, он уже выходит, собственно говоря, в никуда, он не знает не города, у него как, ну, довольно часто бывает у человека нету ни денег, ни телефона даже позвонить. То есть, поэтому таким людям нужна ну, это, собственно говоря, минимальная помощь, нужно дать человеку позвонить, либо находим транспорт, то бишь находим, так кто его подвезет на Минск, либо чаще всего кто-то из тех, кого выпускают, за кем приезжают, тоже ну, забирают людей. но ну, в крайнем случае, допустим, подвести до вокзала, то есть такие моменты. Ну, говорят, у людей даже телефона нету, хотя бы вот дать позвонить, это, это уже хорошо для многих. В понедельник я приехала, чтобы познакомиться с волонтерами впервые и узнать, нужна ли помощь. Возможно, я могу в какие-то дни помогать. В этот вечер выходило 8 человек. Их встречали друзья, родители. Меня очень впечатлил этот вечер. Ребята выходят, не сломленные духом, улыбаются, шутят, меняются контактами, ну, радуются жизни, скажем так. Как бы Их не сломала эта система. Я была очень впечатлена, и мне это подняло настроение, потому что последнее время какие-то одни депрессивные новости. К слову о выходящих. Среди напряженных родственников я вижу группу родственников с цветами, и они в хорошем настроении. Потому что все это они уже прошли, все позади, а сегодня день освобождения их дочери. Ты уже Спасибо. У нас в машине все а. есть. Надо. А, мне шнурки надо сейчас. Тут же девушку обступают заинтересованные родственники других осужденных и просят рассказать о том, как же там, как сидеть в СИЗО. Меня повезли сначала в партизанское РУВД, потом в ЦИП Окрестина. в понедельник был суд. И вот в четверг 22 числа нас привезли в Барановичи. Вот. Без предупреждения, без ничего, зашли с утра, типа, собирайте вещи. А это день передачи, мы знали, типа, что все уже. А как вы поняли, что в Барановичи? Я вышла, там уже девочки стояли, и они уже сказали, что в Барановичи. Как здесь условия содержания? Тут намного круче, чем в Окрестино. Насчет еды родственники вообще не волнуйтесь. Там полные миски, очень все вкусно. Относятся, особенно к девочкам, вообще прекрасно. Прогулки каждый день, хотя в ЦИПе нас вывели за пять суток один раз только. Тут каждый день? Каждый день по часу. О, так это вообще песня. Но только тут свет вообще не вырубают. Ну, это везде там есть такая... Ну, у нас ночник был в ЦИПе. Так все хорошо. В камерах тепло. В камерах, да, очень тепло. Мы даже окно, ну, могли сами полностью открывать, чтобы что проветрить. Передавать. Ну, во-первых, личной гигиены, это самое важное. И вот переодеться. А сколько человек у вас было? Было восемь человек, и потом вот мы с девушкой вдвоем остались. Но я слышала, что парни по 12 человек сидели, и по тринадцать. Это, наверное, вот скомпоновали то, что сегодня, наверное, завезут. А в душ водили? В душ нет, не водили. Ни разу? М -м. Нет. А у парней по четвергам, у женщин во вторник, но нам даже не предлагали. Ну, а сколько вы в Сколько водили? 12 суток. И не предлагали. Ни разу не предлагали. У нас были влажные салфетки, вода, полотенца, как бы всего хватало. Mm -hmm. Вода холодная только? Холодная. Только холодная была. Но мы брали бутылки, на батарею клали, и они на нагревали, а все хорошо тихо. было. В на можно сидеть? сидеть только на нарах либо подстелить плед, который там матрас только на верхних полках должен лежать. А лежать нельзя днем. На нельзя. Как там настроение? Компания хорошая, книжки были, кроссворды были, все хорошо. Мы продолжаем ждать автозаки и вспоминать, как это было в прошлый четверг. А вы прям видели, как сюда пять автозаков заезжали? Ну, конечно. В прошлой неделе они... Тут, тут было интересно. Четыре было или пять? Четыре. Здесь они такой цирк устроили. Они мало того, что автозаки ехали, перед ними подъехал автобус. Из него вышли сотрудники в оливковой форме. Ну, то есть, тут вот такое представление целое. Как будто мы будем на них нападать. Ну, вот так вот было тут интересно. В любом случае, мы всегда видим, что тут автозаки приезжают. То есть, ну, <смех> они же сюда все едут, к главному входу. И, наконец, автозаки виднеются вдали. Подъезжают к воротам СИЗО, а затем вскрываются в глубьи здания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть автозаков. Очень Наоборот, радуйтесь, что их оттуда Мы А зачем детям такое испытание? За что? В чем они виноваты? Ну, это не проблема. Вот Это Родственники идут передавать передачи. Все очень взволнованы. Все нервничают. Очередь огромная. Ближе к концу времени приема передач, к 16 часам, все решают оставить еду, просто вычеркнуть ее из списка, а передать только гигиенические принадлежности и одежду, чтобы ускорить очереди, чтобы как можно больше людей смогли свои передачи получить. Задерживают ведь не только в Минске, хотя там больше всего. В каждом городе есть свой ИВС. Задержанные жители Барановича помещаются в ИВС города Барановича. Ну а в СИЗО города Барановича присылают людей из Минска. И я знакомлюсь с местной жительницей Ольгой. Она тоже помогает в волонтерстве, но скромно подчеркивает, что не так активно. Стало надо делать после того, как ее задержали на одном из маршей в Барановичах. Поместили в ВС на трое суток, а потом судили на пять базовых величин. При этом судья ее назвал нехорошим человеком. Я даже вот я до сих пор не могу понять, даже что они хотели, за что меня, каким образом я там что, что я совершила, что я вот провела время в такой ситуации, в таком месте. Как бы Вообще для меня, конечно, это был очень большой стресс. Я вот посчитала, я за три дня, я на три килограмма ей похудела три дня, пока там находилась. Мы ехали на суд. Я с учетом того, что у меня там не было ни расчески, ни причесаться, ни помыться. Естественно, я себя чувствовала очень подавленной, потому что, ну, вот как вот я прихожу, приезжаю в суд, в город, да, люди как бы вокруг нормальные, да, я там не мытая, нечесанная. После, ну, не знаю, как вам. Он... Я считаю, что это унижает вообще очень людей. Очень унижает и достоинство, и даже, ну, не знаю. Что заставляет вас волонтерить, если меня, бы не было той ситуации? Меня волонтерить что заставляет? Наверное, мое внутреннее, наверное, как бы я вообще все это вот расцениваю, ситуацию вот эту происходящую, даже не как политические какие-то события, а вообще как несправедливость, вообще как... Ну, добро и зло, наверное. Вот как-то мне хочется. Мне хочется, чтобы, ну, чтобы как-то все-таки восстановилась какая-то справедливость, наверное. Я, я не знаю, как это сделать. Я, честно, мне не приходит в голову вообще никаких идей. Но я думаю, может быть, хоть каким-то образом, хоть кому-то я, может быть, хоть одному человеку я помогу. Может быть, он наденет носки, которые я принесла. Ему будет там теплее сидеть. В начале выпуска я говорила, что для меня барановичи ассоциировались с городом, куда можно съездить и что-то купить, чего нет в твоем маленьком местечке. Это прочное село в моей памяти в школьное время, целый ритуал, съездить в субботу на барановический базар. Но сейчас совершенно другие ассоциации. В сидят. А у вас сидел кто-то из знакомых в барановичах? И сидит ли сейчас? У меня да. Но все они обязательно вернутся. На этом я с вами прощаюсь, все когда-то закончится. У стен СИЗО отвратительнейший деревянный туалет на улице и прекрасная, но слегка пугливая кучка разноцветных котов.